солнечный сентябрьский денек. Вы посмотрите, как радуется такой вот несколько прохладной погоде Алисом Сноу Принцесс. Лето было очень жарким и столько было вот в эту бочку влито воды. Очень-очень много хотя бы поддержать ну, состояние цветения этого замечательно, удивительно красивого вот такого белого облачка у меня еще вот здесь, просто так я посадила потому что у меня были лишние я посадил вот у меня автомобильной шины такая клумба самодельная и вот что сейчас происходит это бурное буйное цветение алис у нас снова принцес но так много цветов появилось был дождик цветы обрадовались и я хожу, любуюсь, утром встаю, смотрю на этот белый-белый дым цветочный. И так это красиво, так это красиво. И в одном из видео мне задали вопрос, как вы их размножаете. Это вегетативное растение, оно размножается только черенками. И здесь сидит вот совершенно маленькая, маленькая э, такое... Маленький такой череночек, который я взяла из глубины. Ничего не видно, конечно, да, вот тут вот. Но можно выбрать череночек, который только начинается внутри. Сейчас я покажу, как он выглядит. И он ставится на укоренение и стоит у меня на подоконнике. Стоит он, конечно, долго, стоит, стоит, стоит, скажем так. И потом вдруг начинает трогаться в рост и это уже февраль, это уже март. Ну, сейчас самое время взять эти черенки на размножение. Ой, я прям вот хожу вокруг и не налюбуюсь этой красотой. Смотрите, что делается. Посмотрите, что делается. Вот она, моя белоснежная радость. Вот она, вот она. Алисом Сноу Принцесс. Красавец. Красавец Алисы. Что я делаю? Я раздвигаю вот эти вот густые-густые кусты. И нахожу совершенно маленькие-маленькие э, отросточки, из которых вот такие букетики выходят. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какие... Я изнутри... Просто подрезала вот ножницами маленькие-маленькие черенки. Ну, очень маленькие, правда? Ну. Вот из такого одного маленького черенка вырастет потом огромный куст, который я вам сейчас только показывала. Я подготовила посуду, все самое простое, пластиковые стаканчики. HB-101 я покапала вот такой метровый кувшинчик чтобы полить и сейчас я просто возьму и пристрою в эти стаканчики вот эти черенки которые я сейчас только взяла все очень просто поливается грунт грунт обычный у меня покупной в данном случае у меня покупной делаю Делаю вот так углубление, углубление и определяю туда черенок так. и вот так углубляю черенок. Вот все очень просто, я вот таким образом определила в стаканчике черенки. Сейчас я их определю просто в большой пакет полиэтиленовый, чтобы создать такой парниковый эффект, чтобы они взялись. Делаю я их не очень много, вот ну, 6-7 штук вот так ставлю. Возможно, не все они отрастут, но дело даже не в этом. Если даже 1-2 сохраняются, потом, когда они начинают, когда дают ответвление, уже взялись, прижились, то можно вполне, значит, и от них уже взять потом черенки. Вот Главное, чтобы вот эти вот, сохранить черенки с вот, сентября месяца, которые я сейчас, который я сейчас вот укореняю. Так что ничего тут сложного нету, но другого способа размножения Алису монет. Ради вот такой красоты, которая уже... В сентябре вроде уже мало что осталось, но Алисум будет стоять и в октябре. Он, Алису он не очень боится заморозков. Он переносит там минусовую температуру. И вы можете еще в октябре любоваться вот этой красотой. Действительно, это очень красиво. Вот так в сентябре увидеть такое очарование белое, белое облако. Вот видите, как активизировались уже нижние нижние-нижние деточки этого цветка. У меня уже клумба, конечно, она уже отцвела. Тут ничего такого уже нету. Были бархатцы. Мы все их убрали. Остались вот гиацинты только. И тут то уже пора убирать. Еще вот старается здесь. Такой симпатичный он у меня. И, конечно, стало уже краснеть Гортензия темнеть. Это гортензия Vanilla фрайс, Видите, она розовеет. Это нимфа фрайс. Тоже, видите, какая красавица. Вот сам все уж такие последние цветы остались. Но не подражаем. Не подражаем это украшение двора, конечно. Это Алисон снова Принцесс. Сажайте этот цветок. Не бойтесь, что в размножении он как-то сложен. Ну, а куда же деваться? Захочешь, как говорится, иметь такую красоту, надо ей Надо немножко потрудиться. И оставить на зиму вот, такую, вот такие черенки, которые, которые я вам показала. Все очень несложно. Все очень сложно. Все очень просто так вот такие вот три большие куста вот такие три большие куста у меня во дворе сажайте любуйтесь этой красотой и пусть ваше настроение будет чуточку получше грустной осенью мир вашему дому друзья мои